Задарехом дорогом, где о раде судьи, термания досле, тавн северодесм, где темболен тот Верндахан суже биеклен седькляге бате сэтер одежла именборго нотече и денекте суже и не букин тага боженече нигерле кегангерла где не лесу, где ты к сандой я вара, синье я мандач, с четер дахом вереже, сан серин сиди, молла тайен курдев, Маши Геген и Ветен, Базар Садвакчева, Вильге беле Джалма, Вильге Оланили Геберен Таланер, О конца Хандареке, Он Тыгас Хотена заеглы, доем, бельга, дельглы, бельги, барамет, энх, дебь, книги, сидит, Кижем шкерел гад, кижем идем, молдедем ворходем. Мешалась же ветен. поче, да Дол дорога и верх до Романиесле, Бог есть отво время ваше, Бог дела мазонкова, Боги мирюзю лет Бюре Романиесле, Ургем вад масамбова, Оранчи мегатиша. Удвинни, незеры, геул, мармани, ветен, марбамиларья джонгва, маршаул, маха мореон, Гигантом были кельхерманеедесле, народила иклин, на языке сидит неренолем бьютелинитарманеедесле, у нее зорганчинге, и он дрожь он отдавал ухар, ул мормане едешьли, урвенты не игрили, хоть и давал ворхаде, хоть и жгли рельхе, хоть и мерял ворхаде, Будь ходил в лабиринте слеп, а раз а Хамегера, Кюслигеха, Ханса, -хан Тереса, Верха, Бадмаха, Яхирава, Базарва, Нигелинка, Бега Масчат, Криге, Берин, эрлекан Ерзелаха, Ахахала, эрликан, Маньдр се не де магдесе ген сурех, эрген эне не се ге эде буре насед. Эмгених суреж эр эгшеген дурдемо, салил сар, дахар дахар сиди Даро, даро, негля, дакен, дакен, это не оруваны, негля, негля, негля, негля, Хараха г холе же хамте не г неруль ве не хама гемте не это стерлинг еде сукаваде норнде хамте турх болта гваде нурдода базардара дургурне Ровати гамалю, поди салаго барся, бо я нигде тургимб, ламы воргон бьют дехт, амт нечень улделгой, тюня вазар т бахролдха, бурген таин Хотел поблагодарить всех присутствующих на сегодняшней презентации и всех, кто подключился к нашей трансляции в социальных сетях. Ну, поздравляем всех с наступающим Зулом и буквально пару слов я хотел сказать о сегодняшней презентации, о книге и вообще о серии этих книг «Наследие калмыцких гилюнгов». Как вы знаете, буддизм, он был очень хорошо развит в калмыцких степях еще до революции. У нас было много хурулов, было много монахов, было много буддийских ученых, буддийские академии, то есть, Буддизм в свое время в Калмыкии процветал, И, естественно, что за эти годы у нас накопилось огромное, богатейшее буддийское наследие нашего народа. И письменное наследие. Но, к сожалению, за вот годы советской власти многое из этого наследия, оно было, скажем, что-то было утеряно, что-то было просто забыто. И сейчас подошло время, когда а, мы можем, у нас есть а, все возможности для того, чтобы приложить все максимальные усилия а, для того, чтобы это богатейшее наше буддийское наследие нашего народа снова возродить, сохранить для того, чтобы самим это а, изучать и практиковать. И передать это нашим будущим поколениям. А, Сейчас буддизм в республике у нас развивается, можно сказать, семимильными шагами. Мы очень быстро, ну, на мой взгляд, развиваемся, и все идет хорошо. Вот. И а, многие буддисты а, наши, практикующие, знают очень много учителей, очень много а, ученых буддийских, вот. но практически ничего не знают о наших калмыцких ученых, которые писали и трудились а, для нашего народа на нашем калмыцком языке. Вот. И это потому, что, как я уже сказал, это наследие, оно было забыто, что-то было уничтожено. И сейчас нам приходится по крупицам, по чуть-чуть, с разных мест доставать то, что сохранилось в архивах, в музеях, у кого-то дома хранится какие-то тексты. Для того, чтобы снова это дать вот широкому распространению. И... Поэтому мы, была идея запустить вот эту серию э, книг, которые мы и назвали «Наследие калмыцких гелюнгов». Вот. Э, первая книга, которую мы издали, это книга, автором которой является Санджир Абаменьков. Э, в этом году, как вы знаете, мы э, отмечаем столетие Великого Исхода, э, этот год – и как раз это Санджир Агбаменьков был в числе тех, кто тогда уходил вместе с белыми. Часть нашего народа, как вы знаете, ушла сначала в Европу, где в Белграде они почти 10 лет жили в Белграде, там построили хурул. И после того, как Америка открыла свои врата, наша калмыцкая диаспора отправилась в Америку и обосновалась там. И там же также построила хурул. То есть это говорит о чем? о том, что для нашего народа буддизму он всегда был важнейшей частью жизни нашего народа. Несмотря на то, что совсем небольшая группа калмыков тогда жила в Белграде, возле Белграда, пригороде Белграда, около чуть больше тысячи человек, да, по-моему? Но, и это были беженцы, но они нашли в себе силы для того, чтобы построить хурул, и там были гелюнги, которые работали во благо этих людей. Потому что тогда они считали, что самое важное все-таки в жизни у них это духовность, это буддийская практика, буддийское учение. И когда они пришли в Америку, также они первым делом построили хуру для себя. Вот. А, ну, это все, когда я об этом думаю, это очень сильно трогает, скажем так, наши сердца. Я думаю, каждый из вас также солидарен, солидарен будет со мной когда мы размышляем о судьбе а, тех людей, которые, несмотря на все трудности, они все равно сохраняли, самое главное, это нашу веру, нашу тень. Вот. А сейчас я в руках держу как раз вот эту а, вот этот книжку, не, а, которую мы издали. Она нам досталась в таком вот виде. Издал, издалась она в 1957 году в Америке. А, Значит, Сандир Абаменьков, он в послесловии так и пишет, что он а, пишет эту книгу для, а, для своих земляков, которые, к сожалению, сейчас потихонечку начинают забывать свой язык, начинают забывать буддийское учение, потому что нам приходится изо дня в день трудиться для того, чтобы просто прокормить себя. И вот для того, чтобы это не забыло, для того, чтобы не забылось наше богатое вот это духовное наследие, он написал эту книгу. И, а, значит... В 2007 году ее передали наши значит, земляки в Америке сюда. Она несколько лет хранилась в Лаганском хуруле у настоятеля значит, Зунду Бакши. Вот. И ее там обнаружил наш главный переводчик этой книги Геннадий Корнеев. Вот. И так у нас началась работа по этой книге. И значит, ее переложили на современный калмыцкий язык, дали русский перевод. И сейчас вы имеете возможность эту книжку прочесть. Вот. А, поэтому я хотел поблагодарить всех а, людей, которые трудились над этой книгой. А, Во-первых, а, сейчас вот на втором ряду у нас сидят как раз наши переводчики. Это а, Геннадий Корнеев, а, Бем Митруев и Чакдер Санжеев. Это те люди, которые благодаря которым собственно очень э, благодаря труду которых сейчас очень много людей имеет возможность слушать буддийское учение, постигать буддийское учение. Вот. Геннадий Корнеев э, переводит, э, переводит книги э, значит, на калмыцкий язык. Беометруев в этой книге делал редакцию в соответствии с тибетскими текстами, потому что это тоже э, тексты, которые вошли в эту книгу. Они, это дословные переводы с тибетских оригиналов, текстов. Вот. И Чагдыр Санджиев, также автор многих переводов буддийских текстов. Поэтому давайте сегодня искренне поблагодарим наших переводчиков за их труд. Во-первых, они много лет своей жизни отдали учебе своей, и сейчас все свои силы отдают для того, чтобы мы с вами имели возможность постигать буддийское учение. Спасибо вам большое. Ну, сейчас я, наверное, передам слово непосредственно переводчикам и тем людям, которые а, также трудились над этой книгой. Это и редакторы, и а, дизайнеры, значит, и технические, значит, люди, которые помогали нам технически. То есть это результат работы многих-многих людей. Поэтому а, разрешите передать слово а, Геннадию Корнееву, который может быть расскажет об особенностях перевода и вообще о, о своей работе над этой книгой. Вот. И в конце а, Хотел бы э, немножечко анонсировать, так скажем, следующую нашу работу. То есть это первая книга. Впереди у нас еще есть много книг, которые уже практически готовы к изданию. Это книги э, Дорджи Ситенова, работы Дорди Ситенова, работы Менгабар -Манджинова. И э, также у нас есть несколько книг, которые сейчас готовятся э, к изданию, то есть проходят редакцию. То есть серия книг у нас получится очень большой и богатый. И пусть у нас все получится благодаря... Вот э, труду этих людей и благодаря поддержке всех вас. Если будет, как бы, э, спрос, если будет необходимость в этих книг, то найдутся всегда и возможности, чтобы их создавать. Спасибо большое еще раз наступающим взглям. Сейчас передаю слово Геннадию Карнели. Чавыдора Татьяна Алексеевна, редактор этой книги Цук, Ирсин Сяксенбург, Ульзата Ветра, Кюстре. Я немного, точнее, хотел я сказать очень много. Ну, уже предыдущие спикеры много того, что я говорил, сказали. Мне бы хотелось... Просто немного сказать о жизни в эмиграции, а потом чуть позже о той работе, которая была проведена, прежде чем эта книга увидела свет. Надо, наверное, начать с того, что оказавшись в чужой стране, в чужих совершенно условиях, незнакомых для калмыков, спокойно живших в своих степях, очень много людей умерло, очень много людей э, сломались морально, внутренне. И в то время эмигрантская пресса, которая писала о калмыках, описывала, ну, наверное, чудеса подвига этих людей. Рассказывали, что Донара Баянова, которая создавала вместе с Анжиром Байменьковым калмыцкую азбуку, где-то подрабатывала и мыла пол. И, возвращаясь домой поздно ночью, с красными и задубевшими на морозе руками, она переписывала труды в журнал Ковыльные волны», в журнал, чуть позже издавался журнал «Хонгхо», для того, чтобы сохранить наши культурные наследия. И когда я вспоминаю об этом, думаю, ну, меня это трогает. И поэтому, прежде чем Начать эту работу я долго думал, а стоит или не стоит. И позже пришел к твердой уверенности, что пока у меня будут силы, я буду делать эту серию. Буду просить и других людей, которые знают и умеют работой заниматься такой, чтобы и они занимались. Впервые я увидел этот текст, не знаю, кто его написал, в 2007 году, летом в Лагане. Он хранился в архиве на Зунду Бакши, настоятеля Лаганского Хурула. И еще тогда я запомнил, что это очень интересный текст, который, наверное, представляет собой какую-то ценность. Позже я попросил копию его сделать, потом это все забылось, потом были долгие годы учебы, там какие-то другие дела. И однажды, ну, где-то, наверное, лет пять назад, мне... Принесли журнал, где э, копию, точнее, скан копию журнала, где были опубликованы фрагменты этой работы. Я помнил почерк, прекрасно, которым была она написана, и вспомнил об этой работе и решил, что нужно ее сделать. Я помню, была зима, наверное, был или декабрь, или э, даже январь. Было очень холодно. Я долго не хотел рассказывать это, потому что думал, что современные люди 21 века. Примет меня немного за человека со склонениями в психическом развитии. Но сейчас, послушав уважаемого Римпачею, Тенгелюнга, я думаю, что это стоит рассказать. Я вернулся домой очень поздно с работы и замерз, устал очень и лег э, на кровать. И думаю, пока жена готовит ужин, я немного э, отдохну, порежу. И я прекрасно слышу своими ушами, что гремят... Э, на кухне там чашки, что жена что-то готовит. И вдруг открывается дверь, и кто-то заходит в квартиру. И у меня было такое чувство, что ну ты не слышишь, что кто-то заходит. Я хотел встать и крикнуть жене: Ну посмотри, кто-то заходит к нам. Я дверь закрыл или не закрыл, вообще что. И мое тело было скованным. И человек зашел, очень тихо так. Притворил дверь и сразу пошел в комнату, где я лежал. Он сел рядом на кровати и вот так вот похлопал меня вот так вот по левому боку, сказал «Боссы! Ода ке! Ке, орчула? Потом тихо встал и вышел. Это было такое для меня потрясение. Я открыл глаза после того, как услышал, что дверь закрылась, входная. И посмотрел сразу на то место, где он сидел. И мне показалось, что там даже была вот ложбинка такая в диване. Э, в, не в диване, в, на кровати. И я выскочил, сразу кинулся к жене и начал кричать. «Ты что, не слышишь, что кто-то зашел к нам, что ли?» Я примерно уже понял, кто это зашел и что он мне сказал. Потом кинулся к двери, стал дергать. Дверь была закрыта на внутренние два замка. И я после этого поужинал, сел и за одну ночь... Сделал полностью черновой перевод, с -бичик, переложение с Тудубичик на современный калмыцкий язык и черновой русский перевод. После этого, спасибо большое, Бем Митроев, согласился сделать редакцию этого текста. Позже мы обнаружили второй текст ажира Минькова «Эдестычуху ворху мактал» или «Восхваление, именуемое совершенное обретение благословений». И тоже довольно быстро сделали его. К сожалению, надо сказать, что э, Тодобичик, на котором написан этот текст, очень и очень э, поздний, а поэтому изобилует ошибками. И порою для того, чтобы распознать, какое слово написано, приходилось обращаться к тибетским эквивалентам тех молитв, которые привел сан Конечно, этот перевод очень сильно отличается от классических переводов айратского за заябандиты или его учеников, потому что там введены новые термины, там присутствует уже то, что гораздо ближе нашему современному калмыцкому мышлению, нежели 17 или 18 век. Работа была непростой, работа была даже, можно сказать, в каких-то местах тяжелой, но благодаря большому опыту Бема Митруева, большому опыту редакторской работы Татьяны Алексеевны Михайловой. Вот она скромно сидит здесь. Эта книга э, обрела ощутимую форму. У Инденгелюнга в кабинете и сейчас лежит около 8 или 9 вариантов черновиков этой работы всей, вместе с гласарием, комментарием, биографией самого Сан-Жирак которую тоже пришлось восстанавливать буквально из 4 или 5 строк, которые были известны у нас в России. Для этого я просил наших американских э, собратьев найти фотографии, поделиться какой-то информацией. Елену Ремелеву, э, которая лично знала Бакшу, и много других людей. Олега Минаева, который практически все фотографии атрибутировал здесь. Это большой-большой коллективный труд, и те люди, которые здесь присутствуют, я очень благодарен за то, что у нас это получилось. В будущем мы издадим... Еще много работ. я очень хотел бы, чтобы мы, сегодняшние калмыки, держа в руках такое драгоценное явление, которое есть харма Будды, никогда не забывали, что для того, чтобы она к нам пришла, этот харма Будды, свою жизнь положили и свои силы огромное количество людей, и в том числе буддийских монахов. Многие из которых не оставили потомства, Многие из которых оставили потомство. То есть не свое, а о своих близких. Многих мы знаем, а многих мы не знаем. Но тем не менее, мне хочется, чтобы наши земляки не забывали о том, что эти люди жили, были. И благодаря им мы сегодня сохраняем учение Будды. Добрый день. Я хотел бы... Также поздравить всех с наступающим праздником ЗУЛ, этим знаменательным праздником в, Кал в году для всего калмыцкого народа. И я хотел бы присоединиться к словам Римбаче. В самом деле, нам посчастливилось, нашему центральному эллистинскому хурулу, посчастливилось получить эту прекрасную серию работ, изображающих житие лама Цункапы. Это 15 танок, которые, как уже говорил доступные Телоримбаче были заказаны и 13-й далай-лама и если вы придете в Хурул или сейчас если вы посмотрите на эти изображения вы увидите что они в самом деле удивительные они очень подробно описывают жизнь лама цонкапы это 15 изображений если вы присмотритесь на каждый из станок Лама Цункапа изображен по-разному, то есть не так, как он обычно изображается в своем классической форме, на каждом изображении он изображен немного по-другому. И если посмотреть то, что написано под этими танками на тибетском языке, дана информация о том, когда и где, какие действия он совершал, и вся эта информация была подчеркнута из работы известного известного Чахарского, то есть Гиши из внутренней Монголии. И далее, после того, как эта информация заканчивается, приведена известная молитва Лама Цонкапы, так называемая «Палдын Сасумма», это восхваление Авалкитешвары. И сами работы очень примечательны. То есть на каждый из этих танок, если присмотреться, вы можете увидеть тибетский текст, и этот тибетский текст указывает на то, какое деяние изображено. И таким образом на каждой танке изображено от 9 до где-то 12 в среднем, 12 деяний Лама цункапа. То есть общей сложностью получается около 150 эпизодов из жизни Лама цункапа. То есть это очень подробная серия работ, которые очень подробно описывают жизнь Лама цункапа. И я очень рад, что такая серия прекраснейших танков вы видите, они очень хорошего качества, очень четкие, прекрасно восстановленные. Я очень рад, что они находятся в нашем хуруле. И также, конечно же, я хотел бы присоединиться к Геннадию Корнееву, в самом деле была проделана прекрасная работа всем творческим коллективам, который участвовал в подготовке этого, этой книги, этого прекрасного текста, огромную работу проделал сам Геннадий Корнеев, наверное, это единственный, в наше время человек, который э, обладает достаточным знанием буддийской философии калмыцкого языка для того, чтобы продуцировать такого рода тексты, такого рода переводы, э, немаловажную роль сыграл и э, Йонтенгелю, э, локомотив, который, который тянет за собой весь этот состав э, этого трудного, нелегкого труда, который подбадривает и поощряет, и э, создает все необходимые условия. Я хотел бы выразить также, конечно же, и благодарность э, редактору этой книги, потому что без э, сейчас очень немного, самом деле, тех э, людей, в самом деле, знающих калмыцкий язык, которые могут э, не, не только ухватить смысл, но и правильно записать, и, что немаловажно, э, расставить правильно орфографию в калмыцком тексте в, этих людей, в самом деле, на, на, на сегодняшний день очень немного. И я очень рад, что эта книга увидела свет, потому что, конечно же, важно помнить и важно гордиться своими предками теми знаниями, которые они сохранили для нас, но не менее важным является и изучение этого знания. И для того, чтобы это было возможно, нам необходимы такие книги, нам необходимы такие тексты, необходимы такие переводы. И я рад, что эта книга — это первая книга, которая открывает целую серию, которая будет издана в нашем центральном хуруле, и э, я очень рад э, этому, я сорадуюсь тому, что она вышла э, в преддверии праздника ЗУ. И я надеюсь, что она найдет своего читателя. Сегодня мы презент, э, презентуем первую книгу из э, серии книг наследия калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Сан-Жир э, в Америке. Э, значит, сам гелюнг Сан-Жир э, уходил вместе с э, другими нашими земляками во время Великого Исхода сто лет назад, и вот, обосновавшись в Америке, написал эту книгу, в которую вошли наставления по прибежищу, краткое прибежище, порождение прибежища, наставления по прибежищу. То есть это как раз та основа буддийского учения, то фундамент, скажем, на котором, который, собственно, делает человека буддистом. Поэтому Именно поэтому Сандир Абамеников выбрал именно этот текст для своей книги. Вот, поэтому эта книга будет полезна. Абсолютно всем начинающим буддистам, не только начинающим буддистам, уже практикующим буддистам также будет полезна эта книга, потому что в нее вошли не только наставления по прибежищу, также в нее вошли и другие молитвы на калмыцком языке, которые раньше читались в наших калмыцких степях. Кроме того, в книгу также вошла биография самого Санджера Рагу... Рагуменькова. И а, а, кое-какие фотографии из того времени и эта книжка, Поэтому эта книжка также будет интересна не только верующим читателям Но и а, людям, которые интересуются нашей а, историей, калмы... историей калмыцкого исхода а, вот, И тому подобное Книга Санджира Гуменькова, выдающегося просветителя калмыцкой эмиграции Которая называется Хурангу и вяль зале в рул киргут посвящена, прежде всего, комментарию к тексту Прибежища, короткому тексту Прибежища, который читался всеми калмыками до революции стопроцентно. Молитвы этого текста находятся и в восточных, и в западных, и в северных районах Калмыкии. И здесь, в этой книге, содержится комментарий на этот текст, содержится э, э, сам текст и другие молитвы, которые важны для духовной практики наших земляков с вами. Поэтому эта книга будет распространяться в, в, в, в, в сети книжных магазинов по, Республики Калмыкия по городу Элисте, приобретайте эту книгу, помните о прошлом, помните о своих выдающихся земляках, которые создали огромное количество трудов для нас с вами.